вот это все на русском языке. Можно прочесть. Здесь последние пополнение, последние выплаты. Здесь нам дают абсолютно без вложений на просмотре сайтов, то есть серфинге Зарабатывать денежку. Ну и выводить регистрацию на и простейшее. регистрация. Логин, имейл, пароль, пароль. А, пароль капча. Создать аккаунт. Авторизация. Логин также капчу и войти в личный кабинет так значит здесь нас встречает сразу вкладочка на домашней страничке вклады это уже сами тут хотите разбирайтесь хотите нет это уже ваше право так как я сказала это бокс и нам дает абсолютно без вложений. Зарабатываясь, кликаем вот сюда «Серфинг». И здесь у нас более чем достаточно серфинга по 5 копеек. Минималка набирается очень быстро. Смотрим «Серфинг». Идет такой вот таймер. Все адекватно. Капча шикарная. Вот такая у нас капча. Разгадываем. Все, зачет. И так далее. Пошли смотреть. Так как это бук, здесь также можно давать свою рекламу. Это нужно для этого будет пополнять. Вот здесь у вас на серфинге, на самом рекламный баланс. И здесь пополнить рекламу. Если кому надо рекламка, Пополняете, кликаете, пополнить. У вас платежные реквизиты. Пополняете и далее даете рекламу. Вот здесь добавить ссылку. Кликаете после того, как пополните. У вас здесь будет денежка. Здесь название, пишите реферальная ссылочка и выбираете. Каждый час, 6 часов, 12, 24 часа. Цена за один переход. 5 копеек. А здесь будет отображаться ваша реклама. Далее вкладочка Выплатить. Минимальный вывод на пайер 1 рубль. Прежде чем выводить денежку, нужно прописать в настройках платежный реквизит. Я ничего не прописывала. И мне вот есть у меня на балансе 4 рубля. И мне говорят, пропиши прописываю. И клику установить. ПР сохранен. Окей. Ну давайте теперь что выплатить. Сразу на выплату проверим. И что у меня? Минимум 1 рубль, максимум 15 тысяч. Так, моментальные выплаты каждые 10 минут, в зависимости от платежной системы, иногда могут быть задержки на стороне шлюза до 24 часов. Здесь видим, да, очень много платежек. Пожалуйста, на любую можно уводить, клику вывести. Выплачено. Окей. Переходим на «Пайр». Перезагружаю страничку. 31 октября. 4.04. Вот, 31 октября. Перевод выполнен. 4 рубля 4 копейки. Гор. Лайф. Платит инстантом. Все шикарно. Далее вкладочка идет. Рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Далее идут баннера. Кто захочет рекламить. Вот такие вот баннера. Настройки я вам показала. Ну и история здесь. Вот история выплат. 4.04. Ребятки, у меня даже комиссию не сняли. Ни Pair, ни букс, ничего. Ну, вот такой вот букс абсолютно без вложений. Как я вам сказала, серфинга здесь более чем достаточно. Минималка рубль. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, неинтересно, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.